Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Алла Вишневецкая и это гороскоп для знака Стрелец на весь 22 год и мы с вами рассмотрим влияние на ваш знак каждой планеты а также мы разберем влияние лунных узлов и лилит они не являются планетами, это фиктивные точки, но все же их влияние во многом создает значимые события и тенденции в нашей жизни. Очень надеюсь, что этот прогноз поможет вам правильно расставить приоритеты, а также спланировать ваш предстоящий Новый год. Итак, начнем мы с транзитов Юпитера. Во-первых, это планета, которая способствует расширению, развитию, увеличению перспектив и возможностей. Во-вторых, эта планета является управителем вашего знака, поэтому ее влияние во многом предопределяет те события и тенденции, которые будут для вас основными на протяжении всего года. Итак, с начала года и по 11 мая, а затем с 29 октября по 21 декабря Юпитер будет проходить по знаку Рыбы. Это ваш четвертый дом гороскопа. Это говорит о том, что большую часть года вы будете сосредоточены на вопросах семьи, дома, недвижимости, а также на близких отношениях. Обычно это могут быть отношения с родителями или с теми людьми, кто является нашими родственниками. Это влияние поможет вам улучшить вашу личную жизнь, семейные отношения. Оно может проигрываться по-разному. Акценты могут быть у каждого из вас совершенно разные. Но в целом могут быть такие варианты. Например, с кем-то из родственников у вас были отношения не очень. И в этот период получается пересмыслить многое и выйти на новый уровень общения, достичь взаимопонимания. Или же может быть такая ситуация, что к вам кто-то приедет в гости, или вы сможете чаще видеться с тем кто вам близок в эмоциональном плане. Это период, когда в вашей жизни может появиться человек, с которым вы будете готовы построить семью или который сможет вам оказать ту моральную поддержку, в которой вы сейчас очень сильно нуждаетесь. Порой такой транзит дает просто ощущение стабильности, безопасности в жизни, уверенности в своем жилье, в том, что с родными и близкими будет все хорошо в том, что вы имеете возможность улучшить ваши жилищные условия. Часто Юпитер в четвертом может давать желание сделать ремонт, обзавестись новой недвижимостью, или же, как минимум, скажем так, какой-то фактор новый внести в жизнь, который поможет вам ощущать себя комфортнее некоторые из вас могут рассматривать вариант ипотеки или будут обдумывать как обратиться за помощью и советом в плане приобретения нового жилья дачи квартиры дома в целом это период когда вы готовы объединять свои усилия с теми кто близок вам по духу и вы можете быть открыты к тому чтобы получать поддержку от других это может быть либо моральная либо материальная помощь обычно такой транзит дает ощущение будто бы старые проблемы семейные остаются позади и сейчас наступает то самое время когда можно насладиться миром покоем и семейная связь ощущается прочной то есть может быть возобновление контактов с теми родственниками с которыми вы ранее не общались то есть часто действительно данный транзит проигрывается как возможность восстановить утраченные контакты. Будьте осторожны в том плане, чтобы не затевать ремонт, который вам не по карману, или не покупать недвижимость, особенно в ипотеку, если вдруг она вам не по средствам. Это, пожалуй, один из немногих рисков, с которыми вы можете столкнуться в этот период. В течение всего года фактически Ваша личная жизнь, семейные дела могут несколько затмить карьеру и э, цели, которые вы ставите лично в своей жизни. Вы можете быть сфокусированы именно на делах семейного характера или на теме жилплощади. Но при этом, если в вашей семейной жизни были какие-то очень острые противоречия, которые э, длились очень долго, то учтите, что транзит Юпитера иногда может усугублять такие моменты для того, чтобы ваше внимание на этой теме сфокусировать и для того, чтобы вы этот вопрос решили. Повторюсь, поскольку Юпитер является вашим планетарным управителем, то по сути все, что связано с темой семьи, с недвижимостью, с вашим комфортом и безопасностью, это так или иначе будет для вас в приоритете. Поэтому если вы сейчас находитесь на этапе поиска человека, с которым вы хотели бы создать семью, то в следующем году для этого будут максимально комфортные возможности в плане влияния планет. Из еще таких возможных проблем, которые может создать Юпитер, это, конечно, все, что связано с чрезмерностью, с потерей чувства меры. В данном случае эта потеря чувства меры может касаться тех денег, которые вы тратите на дом и семью. Это может касаться опять-таки дома, который вы берете в ипотеку. Насколько это вам по карману, насколько вам будет комфортно с этим справляться. Еще один такой вариант, это может быть желание угождать близким и родным. И делать порой что-то в ущерб самому себе, но ради того, чтобы вас похвалили или ради того, чтобы казаться в глазах других людей, родственников хорошим человеком. Поэтому старайтесь тоже в этом плане не переигрывать, не переусердствовать. Несмотря на то, что акцент идет на семейные отношения и дела, все-таки о себе тоже не забывайте. Если ваша деятельность связана с темой недвижимости, например, вы занимаетесь ремонтами или вы являетесь риэлтором или застройщиком, то очевидно, что этот год предоставит вам новые возможности для профессионального развития. И в вашем случае не только семьи будет касаться этот транзит, но также и вашего рода деятельности. С 11 мая по 29 октября Юпитер выходит из вашего четвертого дома на время и переходит в пятый дом. И таким образом тема романтики, любви, детей, хобби, творчества, удовольствия жизнью выходит на первый план. Будет такое ощущение, что вот пришло то время, когда пора расслабиться, когда нужно наполниться новыми впечатлениями, приятными эмоциями. Для некоторых людей это будет период благоприятный для романтических знакомств, встреч, свиданий или совместных поездок. Ваши развлечения и хобби в этот период могут стать более полезными. Вы, например, найдете способ, как монетизировать ваши хобби или как с помощью ваших увлечений заявить о себе, привлечь внимание. Поэтому в целом это неплохое время для того, чтобы развивать те направления, которые вам по душе. Но обычно, как минимум, вот положение Юпитера в пятом доме дает вдохновение. И человек готов эм, придумывать какие-то новые идеи, воплощать их в жизнь и таким образом получать удовольствие от этого процесса. В этот период ваши физические возможности и умственные способности могут улучшаться, поэтому Период очень подходит именно для развития, вашего развития себя как личности. Из возможных неприятных моментов, которые может принести транзит Юпитера по вашему пятому дому, может быть чрезмерный акцент на удовольствиях, на отдыхе, когда это уже идет в ущерб другим сферам жизни. Поэтому опять-таки все, что связано с Юпитером, требует корректировки в сторону баланса. Переходим с вами к влиянию планеты Сатурн. Сатурн показывает нам, в какой сфере жизни стоит быть более ответственным, более последовательным. И порою нам в этой сфере приходится даже от чего-то отказаться ради того, чтобы впоследствии получить большее. И Сатурн — это всегда планета, которая действует на перспективу В течение всего года сатурн будет находиться в знаке водолей это ваш третий дом гороскопа этот дом отвечает за коммуникации транспорт обучение поездки а также близких родственников особенно братьев и сестер 4 июня по 23 октября влияние сатурна будет наиболее существенным так как он в этот период будет ретроградить, это значит, что он будет находиться ближе к земле. Это влияние началось в вашей жизни еще в 2020 году и будет продолжаться по марте 2023 года. Так что можно сказать, что в 2022 году уже во многом звучат финальные аккорды этого влияния. И вы сможете даже получать первые плоды своих усилий, которые вы потратили на тему обучения, на тему своего развития или то, что касается вопросов коммуникации с окружающими. Например, если вы ощущали себя в изоляции, будто бы вам не с кем общаться и мало кто вас понимает, то, к счастью, этот период будет уже подходить к концу и это влияние будет уже ослабевать в двадцать втором году и сейчас на экране вы увидите кого из асцендентных и солнечных стрельцов сатурн затронет больше всех остальных в двадцать втором году если вы нашли себя в этом списке то учите что в этом году максимально будет необходимо вам проявлять сатурнянские качества в своем характере и поведении то есть это последовательность логика это трудолюбие и цели. Обязательно нужно знать, что для вас на данный момент в приоритете. Как я уже говорила ранее, во время движения Сатурна по третьему дому важно нарабатывать навыки общения. Вы можете обнаружить, что у вас есть некоторые проблемы в общении и это может проявляться тем, что, например, люди вас не понимают так, как вам бы хотелось. Или а, кто-то отсеивается из вашего окружения, и из-за этого вы считаете себя одиноким. А, также может проявляться такой момент, когда нужно просто следить за своими словами. Будто бы каждую вашу фразу могут потом использовать в своих целях. Поэтому... Приходится фильтровать то, что вы говорите для того, чтобы избежать дальнейших неприятных ситуаций. Иногда влияние Сатурна в третьем доме может проявляться таким образом, что человек начинает как-то мрачновато мыслить, слишком приземленно, слишком все воспринимает всерьез. Может быть проблема с тем, что вот шутки будете плохо понимать в этот период. Или из всех возможных вариантов развития событий вы будете склонны концентрировать свое внимание как раз на самом таком неблагоприятном варианте. То есть в этот период важно все-таки не погружаться в пессимизм. К тому же вам может показаться, будто бы ваше окружение мешает вам идти вперед, развиваться, расти. И этот такой психологический момент, который нужно преодолеть, так как все-таки ваше решение, оно все равно важнее того решения, которое принимают в вашем окружении другие люди за вас. Также Сатурн в третьем доме может создавать определенную дистанцию в отношениях с братьями и сестрами. Это тоже часто ощущается, когда вы вроде как хотите общаться, но какие-то препятствия возникают. Или может быть вполне себе реальная проблема, которая будет вас разделять какое-то время. Иногда бывает так, что человек слишком сконцентрирован на обучении, например. И вот ему некогда общаться с другими. Кажется, вот зачем тратить столько времени на пустую болтовню, если я могу сейчас сесть и выучить важный материал, который мне пригодится. То есть, в принципе, это очень хорошее время для того, чтобы... Изучать какой-то материал, вы прям будете все э, подробно э, и досконально э, изучать. Иногда еще такое влияние может давать проблемы бюрократического характера, когда, например, вам нужно куда-то отнести бумаги, но это э, постоянно сопровождается определенными сложностями, либо специалист этот не работает, либо он потом заболел, либо на самом деле это нужно было делать в другом отделе. То есть разного рода вот такие препятствия, которые связаны с бумажными делами, а также с решением каких-то вопросов. Однако, повторюсь, к концу этого периода, уже к концу 2022 года, в начале 23-го вы будете себя ощущать профессионалом в этих вопросах. И это перестанет казаться проблемой, а наоборот – вы сможете эти вопросы решать легко, зная уже разного рода ситуации, варианты, как к таким ситуациям подойти. Кстати, во время Сатурна в третьем доме важно наводить порядок во времени, особенно если это касается ваших перемещений. Например, вот сколько времени вы добираетесь на работу, сколько времени уходит на выполнение каких-то заданий, то есть в этот период важно все планировать и следить за тем, чтобы вот проявлять пунктуальность и ответственное отношение к тем делам, которые вы выполняете ежедневно. Также это не самое легкое время для тех людей, кто публикует свои произведения в журналах, книгах, так как вы можете не получать должную поддержку или финансирование, или отклик будет не настолько большим, как хотелось бы. Если вы планируете переезд, то этот момент тоже может затягиваться. И поэтому лучше все-таки тщательно планировать этот вопрос без спешки, максимально продумано, Так как спонтанно не получится. Кстати, в прошлый раз Сатурн проходил по Водолею с 1991 по 1994 год поэтому если возраст позволяет ваш вы можете вспомнить какие события с вами происходили в тот период времени и возможно это поможет вам посмотреть на тот период который вы проживаете сейчас со стороны переходим с вами к транзитам урана уран это планета которая вносит новизну нестабильность порой даже шок это планета которая меняет все что было до этого и уран проходит в 22 году по знаку телец это ваш шестой дом который отвечает за работу рутину здоровье а также наши повседневные привычки именно в этих вопросах вы будете переживать максимальные перемены поэтому многие из вас могут сейчас скажем так ощущать Некую нестабильность в плане вашего рабочего графика, например, то вы работаете удаленно, то вам нужно посещать офис. Может быть такой вариант, когда вам нужно будет менять ваши привычки. Это опять-таки может быть связано с рабочим графиком. Может быть и так, что в связи с гормональными изменениями меняется, например, ваш биоритм. И может из-за этого нарушаться сон. Но вообще уран связан не столько с гормонами, как с работой нервной системы. Поэтому часто во время транзита урана по шестому дому люди сталкиваются с проблемой расслабиться. То есть возникает сильное нервное перевозбуждение из-за стресса, из-за большого количества работы, из-за нагрузок, переживаний. И, соответственно, потом человеку сложно переключиться на что-то другое. Возникает внутреннее напряжение, которое мешает ночью, например, спать. Поэтому важно все-таки такие моменты отслеживать и давать себе возможность отдыхать, перезагружаться. Все-таки шестой дом находится на оси шестой-двенадцатой. А это ось не только работы, но и отдыха, и перезагрузки. Поэтому... Трудоголизм в этом году — это не самая лучшая идея. И если вдруг так сложилось, что у вас сейчас такой активный период в плане работы, все равно старайтесь находить время для отдыха. Уран также отвечает за интуицию и обновление, поэтому, возможно, интуиция поможет вам в решении рабочих вопросов, а также ваш подход к работе может меняться. И в принципе, довольно часто это может давать и смену направления деятельности. Это может давать такой момент, когда, например, вас повысили, у вас появились люди, которые работают на вас. То есть в целом влияние Урана бывает очень и очень хорошим, И его вот характер неожиданный проявляется не только в чем-то плохом. Безусловно, Уран — это планета интеллектуалов, поэтому... Вы можете почувствовать, будто бы от вас требуют проявлять больше смекалки, больше нестандартного подхода в работе. И это тоже будет подталкивать вас к тому, чтобы менять себя. Но вообще при уране в шестом нужно к работе подходить с азартом. Не бояться экспериментировать, не бояться менять сферу. Как бы это сложно не было психологически, но так или иначе вы увидите в этом необходимость. Обратите внимание, что влияние Урана на ваш сектор работы и здоровья продлится по 26 год, и за этот период вы можете полностью преобразовать эту сферу жизни. Что касается здоровья, то если у вас есть какие-то моменты, которые беспокоят по здоровью, то благодаря Урану есть шанс скажем так максимально справиться с этим вопросом благодаря либо нетрадиционным направлениям в медицине либо благодаря новшествам и инновациям бывают такие случаи когда уран аспектирует благоприятно карту шестого дома и в этот период находит лекарство либо оно становится доступным для этого человека и это дает возможность справиться с той проблемой которая еще несколько лет назад казалась просто нерешаемой переходим с вами к транзитам плутона плутон в этом году пересекает тот градус козерога который уже является финальным и соответственно обычно влияние планеты усиливается в такие моменты она доделывает все то, что не успела сделать до этого. Плутон проходит по знаку Козерог. Это ваш сектор финансов и самооценки, личной ценности. И именно эти темы будут проходить окончательную шлифовку. Ваше отношение к финансам, имуществу будет меняться. К тому же, это может также повлиять за собой перемены на работе. Перемены, связанные с вашими доходами, расходами. Вы можете более ответственно относиться к этим вопросам или наоборот более расслабленно. Все зависит от того, что именно вам нужно менять и трансформировать. И какие привычки и убеждения мешали вам идти вперед. Также вы будете пересматривать отношения к своим талантам, к своим внутренним ресурсам. Это поиск ответа на вопрос, что я могу дать этому миру, чем я являюсь ценным для этого мира, какую пользу я могу принести окружающим. Возможно, вам нужно будет справиться с проблемами контроля и собственничества в отношениях. Такое тоже может быть, когда вы считаете своим все, что попадает в поле вашего зрения. И порой нужно прорабатывать этот момент и вначале... Ценно увидеть это качество в себе, и тогда уже намного легче с ним работать. Также Плутон во втором доме дает очень сильное желание быть самодостаточным. И порой вы настолько сильно ставите себе вот эту цель, ни от кого не зависеть, что эта погоня за материальным может становиться идеей фикс для вас и затмевать все остальные сферы вашей жизни. И соответственно это может приводить к серьезному дисбалансу поэтому будьте тоже в этом вопросе внимательнее когда этот транзит проявляется в лучшем свете появляется возможность значительно увеличить количество денег которые вы зарабатываете это очень хорошее время для бизнесменов для тех кто готов выходить в зону риска экспериментировать пробовать что-то новое и этот риск часто оправдан. Борьба с проблемами самооценка может быть в этот период очень сложной, длительной. Но все же это будет приносить очень хорошие результаты, которые останутся с вами на всю жизнь. Нептун в 22 году продолжает идти по вашему четвертому дому по знаку Рыбы. Кстати, у этой планеты будет соединение с Юпитером двадцать втором году но об этом я расскажу в отдельном видео что касается нептуна он увеличивает вашу сентиментальность связанную с детством с родными людьми с родителями вы можете вспоминать ситуации которые с вами происходили когда вы были маленькими где вы жили какие места вы посещали вы можете пересматривать семейные альбомы и Особенно трепетное отношение к родителям в этот период. Дом может восприниматься вами как совершенно необычное место, в котором самые близкие люди по духу находятся. И в то же время Нептун может давать очень глубокие разочарования. Если вдруг кто-то из родных вас подведет, то это тоже будет оставлять очень такой глубокий след внутри. И поэтому не только очаровываться приходится под влиянием Нептуна, но и также это период сильных разочарований, когда человек, которого вы считали почти что членом семьи, поступает очень некрасиво. Одна из бытовых проблем в доме может быть связана с водой. И здесь и случаи затопления, и случаи проблем с трубами. В общем, там много разных вариаций на тему, Иногда бывает так, что появляется просто тяга обзавестись недвижимостью возле водоема. Это может быть дом возле реки или на берегу озера, как в городе, так и где-то за городом. Следует проявить особую щепетильность в вопросах покупки недвижимости, а также в вопросах, которые касаются ремонта и вообще любых инвестиций в недвижимость, так как вы склонны в этот период воспринимать все немножко искаженно. И соответственно, есть риск столкнуться с неприятными ситуациями в этом вопросе. Соединение Юпитера и Нептуна, о котором я упоминала ранее, это аспект, который особенно интенсивно будет воздействовать с марта по май месяц. Именно в этот период может произойти очень хорошие события, связанные с домом, семьей, недвижимостью. Это может быть покупка недвижимости, переезд или пополнение в семье. Переходим с вами к Венере. Венера это достаточно быстрая планета, в отличие от всех тех, о которых мы говорили ранее. Соответственно, мы обратим внимание только на период ретроградности Венеры. Венера разворачивается в ретроградное движение в конце 2021 года, и она будет двигаться по пятнам, по конец января 22 года в этот период э, она будет находиться в знаке козерог это ваш второй сектор гороскопа ее влияние будет очень интенсивно проявляться в сфере финансов и имущества э, и в этот период крайне не рекомендуется совершать крупные покупки инвестировать в финансы иначе вы можете Пожалеть об этом, разочароваться или предложение будет не настолько выгодным, как казалось в начале. Старайтесь купить все важное, например, подарки к Новому году, что-то для дома до 19 декабря, до периода стационарности и разворота Венеры, так как потом и лично вот для вашего знака время будет неподходящим. Но это время подходит для того, чтобы пересмотреть свои планы и цели на грядущий 22 год. Конечно, это будут не окончательные уже штрихи, но на многие вещи вы сможете посмотреть совершенно под иным углом. И это вам поможет понять, возможно, какие-то ошибки, которые вы допускаете в сфере финансов. Переходим с вами к Меркурию. Меркурий в 2022 году будет ретроградным не один раз, и это неудивительно, это является нормой для этой планеты. И мы с вами рассмотрим каждый период ретроградности, на какие сферы он будет влиять. Итак, первый период ретроградности Меркурия приходится на ваш третий и второй дом. Это значит, что вопросы обучения, поездок, автомобиля и финансов будут для вас в этот период выходить на первый план. Нужно будет пересмотреть ваш подход к общению с кем-то, к тому, сколько времени вы тратите на обучение, на какую-то информацию. В этот период также финансовая тема может идти рука об руку, именно вот с темой информационной. Это неблагоприятное время для поездок на небольшие расстояния, особенно для поездок на вашем автомобиле. А также могут возникать сложности с техникой. Поэтому вопросы резервных копий, сохранения паролей и так далее в этот период являются очень актуальными. Следующий период ретроградности Меркурия приходится на ваш седьмой и шестой дом. Это значит, что в фокусе вашего внимания будет тема партнерских отношений. И в частности это решение рабочих вопросов, распределение обязанностей, в рабочем коллективе или в вашей семье. В этот период к вам могут возвращаться прошлые клиенты или люди, с которыми вы работали ранее. Это хорошее время для того, чтобы возобновлять контакты, которые были утрачены либо по вашей ошибке, либо в связи с какими-то другими обстоятельствами. Следующий период ретроградности Меркурия связан с вашим 10-11 домом. В это время, возможно, вам нужно будет столкнуться с тем, что э, отношения с друзьями будут меняться. Вы можете быть вынуждены исправлять ту ошибку, которую допустил ваш друг или кто-то в вашей команде. И это все может влиять на вашу репутацию, на ваш статус, на то, как вас воспринимают окружающие. Поэтому очень важно помимо своих целей также следить за работой команды и затем, что происходит вокруг вас в той среде, которая является для вас дружественной. В этот период вы можете тотально пересматривать свои планы и цели на предстоящий период вашей жизни, и вы можете обнаружить, что вас уже не устраивают те цели, которые были для вас приоритетными ранее. И в канун Нового года, начиная с 29 декабря 2022 года, Меркурий разворачивается, это будет во втором доме финансов, поэтому опять вот вблизи Нового года вас ожидает пересмотр финансовых целей, планов. И к тому же это также звоночек, что нужно побеспокоиться о подарках, поездках, билетах на Новый год и на праздники заранее. Переходим с вами к Марсу и мы сосредоточим внимание на периоде ретроградности данной планеты. Марс разворачивается в ретроградное движение 31 октября и будет двигаться он по пятнам до конца года. Все это время он будет находиться в знаке Близнецы, это ваш седьмой дом. Это может провоцировать возникновение острых ситуаций на работе в бизнес-партнерстве, в личной жизни. Марс обычно дает обострение тем конфликтам, которые ранее присутствовали в вашей жизни, но вы могли на них не обращать внимания. Поэтому могут давать о себе знать те проблемы, на которые вы закрывали глаза или которые по каким-то причинам были для вас неочевидными. Главная задача в этот период — это научиться качественно взаимодействовать с окружающими людьми без давления на них, но в то же время и без излишних компромиссов, так как этот транзит может давать две крайности. Либо вы полностью принимаете условия чьи-то, либо же вы пытаетесь соцело навязать свою волю и свои желания. И вот именно ваша задача будет заключаться в том, чтобы найти баланс между этими двумя крайностями. Переходим с вами к Лилит. До 15 апреля Лилит находится в знаке Близнецы в вашем седьмом доме. Поэтому ваши основные страхи, сомнения, внутренние противоречия могут быть связаны с темой партнерства. Это может быть страх потерять вашего партнера по браку. Это может быть страх э, столкнуться с предательством в дружеских отношениях. Это может быть страх э, оказаться один на один с каким-то недоброжелателем. В целом нужно помнить, что по лилит обычно возникают те страхи, которые не имеют ничего общего с реальностью. Поэтому не стоит погружаться в эти состояния и утрировать вот те мысли, которые возникают в этот период. С 15 апреля лилит будет находиться в знаке Рак. Это ваш восьмой дом. Соответственно, основные страхи будут в этот период связаны с финансами, кредитами, большими э, растратами, э, с обеспечением кого-то. Это может быть э, ваша фирма да и люди, которым нужно платить заработные платы. Также в этот период вы можете взять на себя чересчур большие обязанности финансовые. Например, вы... Купите огромную квартиру, вам нужно будет в ней делать ремонт. И вы можете не до конца рассчитать, насколько большими будут эти траты. Также это может быть вопрос каких-то вот неприятностей, которые возникают у кого-то из ваших родных в жизни. Важно, чтобы вы тоже в этот вопрос не погружались с головой. Переходим с вами к кармическим лунным узлам. С 19 января 2022 года лунные узлы переходят на новую ось знаков, это телец-скорпион. Причем восходящий узел будет находиться в вашем шестом доме. Это говорит о том, что основные задачи и сферы приобретения нового опыта жизненного будут находиться в сфере работы, выполнения ваших обязанностей, рутине и ваше отношение к своему здоровью южный узел в скорпионе это ваш 12 дом поэтому перемены также будут касаться вашего рабочего графика и будет острая необходимость время от времени устраивать перезагрузку отдыхать и восстанавливать силы кстати ближе к концу 2021 года в частности 19 ноября 21 будет затмение первое на вот этой оси телец скорпион и, соответственно, в этот период могут завязываться очень важные темы в вашей жизни, которые будут активно развиваться уже в следующем, в 2022 году. Так что будьте внимательнее и старайтесь наблюдать за тем, что новое приходит в вашу жизнь по ноябрьскому затмению. Главная задача по лунным узлам это выработать здоровый подход к работе, уравновесить работу и отдых избавиться от вредных привычек и в целом вести в свою жизнь новые полезные привычки, которые касаются вашего режима и графика. Вам нужно будет избавиться от ощущения вот психологической вины, если вы вдруг не успели какую-то работу сделать или если вы ее сделали не в совершенстве, для того, чтобы обрести внутренний покой. Вы получите огромную пользу, если будете тратить ресурсы на свое здоровье и самочувствие. Это поможет вам действительно выиграть джекпот в следующем 2022 году. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Обязательно пишите комментарии, какие у вас планы на следующий год. И будем с вами на связи. Пока-пока!